И снова всем привет! С вами канал Мастер Про. И сегодня мы поговорим о том, нужно ли в себе, чтобы профессионал, какой-то специалист по каким-то ремонтам, отделочным работам сочетал в себе качество электрика, сантехника, там, плиточника и так далее. Очень часто сталкиваюсь с такой проблемой, да, что каждый раз, когда я приезжаю, например, на какой-то там объект, мне вызывают в качестве, например, электрика, ну, возьмем, или сантехника. Приезжаю я на какой-то объект и наблюдаю на одну и ту же картину. Электрик протягивает, к примеру, натяжной потолок и говорит, нужно, говорит, запитать там розетку. розетку. Нужно запитать какой-то там софиты, вывести туда, вывести сюда, вывести на отдельную клавишу. И сталкиваюсь с тем, что спрашиваю, вы же, блин, потолочники, почему вы не можете сами это все сделать и сами подключить? Они говорят, мы потолочники, мы не занимаемся электрикой, мы тупо натягиваем потолки. Ой, дебил! Это говорит о том, что специалисты в данной сфере, в принципе, не могут уметь все. Но, как я считаю, по моему мнению, если ты занимаешься там, потолками, на потолке висит люстра. 100% тебе нужно постигать азы электрики. Если ты плиточник, тут ты должен постигать азы сантехника электрика бонусом ну и плюс естественно ты должен быть плиточник в данном случае я считаю это обязательно то есть человек должен если ты занимаешься к примеру ремонт в ванной комнате и не занимаешься сантехникой то ты в принципе не можешь считаться не то что там плиточником ты вообще специалистом никаким не можешь считаться Потому что учитывая, например, прокладку сантехники, учитывать прокладку электрики и быть при этом плиточником, да, который, говорит, который не понимает вообще, как лучше протянуть электрику там, до или после, а потом, например, ты плитку выложил и э, показываешь заказчику и говоришь, я не электрик, я не знаю, как здесь розетку запитать, я вам плитку выложил, а вы уже сами протяните. Конечно, такого быть не должно. Поэтому я всем рекомендую, если уже вы столкнулись с такой проблемой, что вы вызываете какого-то специалиста, который говорит, я не понимаю, как подключить вам, например, сантехнику, да, как вам протянуть трубы, как подключить, как их вообще протягивать, и как это все учитывать, если вы вдруг собрались делать ремонт в ванной комнате, и вы не понимаете, что вообще с этим что делать. Я считаю, такого специалиста просто-напросто нужно отказаться, поэтому это смысла не имеет, то есть вы, будете, вы потратите нервы, потратите много сил, терпения и я считаю это риск довольно-таки неоправданный, потому что всегда имеет смысл найти хорошего специалиста, который сможет вам сделать ремонт в ванной без каких-либо заморочек, то есть по факту к примеру, возьмем меня, да, например, я всегда приезжаю на объект, и я могу полностью объяснить всю раскладку, как может это все выглядеть, можно ли там, установить то-то, можно ли поставить это. Я, естественно, это знаю, у меня громадный опыт в этом плане. И я считаю, по моим, по моим способностям, люди, которые занимаются ремонтами, они должны все это знать, заранее, то есть если ты приезжаешь на объект какой-то тебе и пытаешься посоветовать человеку как это посчитать какие-то материалы, ремонтные работы, что-то там посоветовать то ты в любом случае должен владеть азами хоть какими-то там электрики и сантехники. то есть даже если ты сам это не делаешь, то в любом случае должен это понимать и если ты не понимаешь это, то грошится цена тебе как мастеру да, все под контролем с такой же проблемой, например, сталкиваются и вот те же самые потолочники, которые занимаются протяжкой светодиодных софитов. Расскажу такую историю небольшую, которая приключилась в принципе как бы со мной, но по факту проблема не моя. Звонит заказчик, говорит, мне нужен электрик. Что случилось? У меня, год не работает светильник на потолке. Я говорю, как это не работает? Он говорит, ну, как такая проблема, что клавиша включаешь, а она не работает. ну, То есть она не включает свет на потолке. Я, конечно, обалдел. Думаю, ну, понятно, что я Говорю, а потолок у вас натяжной? Он говорит, да. Мне нужно, говорит посмотреть, диагностику сделать. Я ему объясняю, конечно, заранее, что говорю, полную диагностику, в принципе, говорю, сделать у вас не получится, по, по той причине, что натяжной потолок не даст доступа вам к электрике. То есть я могу, конечно, приехать посмотреть, что конкретно там случилось, но это может быть проблемной. То есть я не могу полностью получить полный доступ ко всей электрике на потолке, что там наделали. Там, потому что потолок в среднем где-то квадратов 16 был, и как бы там софиты по кругу. И светильник, естественно, по центру. И все это запитано было всего на одной клавише. Естественно, человек говорит: ладно, приезжайте, говорит, я заплачу, говорит, не вопрос. Я говорю, ну конечно, хорошо, я приезжаю, смотрю. Что я вижу? естественно, залазью, как обычно, смотрю, естественно, выключатель, снимаю выключатель, смотрю, на выключатели ну, это малая такая проблема такая, на выключателе мало того, что стоит старый железный подрозетник, но это особенно не проблемно. но и также я обратил внимание, что опять же, также укороченные два провода, да, там торчат алюминиевых, и на них намотана медная, Работка, естественно намотана она напрямую не через переходники не через какие адаптеры что если честно меня поверло. тут уже не в шок уже в отчаянии я им объясняю говорю, что говорю, так вообще по идее делать нельзя потому что у вас говорю, сейчас говорю, из-за этого будут просто-напросто гореть выключатели его это особо ничего не смутило он даже не стал ничего ну, не стал ничего там больше удивляться и я как бы дальше да, начал смотреть проблема. Естественно, подергай все софиты, и я как специалист, естественно, думал, что любой нормальный потолочник должен по факту обеспечить доступ хоть какой-то электрики, например, например, в гнездах под софитов, например. Если что-то ты там установил, какой-то, например, коммутатор, или не коммутатор, а преобразователь напряжения, то есть 220 на 12. Очень часто люди так делают, да, то есть да, это, э экономия электроэнергии или подключение отдельного светодиодной, например, ленты по кругу. Очень часто такое бывает, и если вы не делаете доступ прямой к этому самому преобразователю, так называемому трансформатор, Очень часто такая проблема существует, что если... Потолочники просто-напросто замуруют ваш трансформатор где-то там посередине и доступа не будет в любом случае придется сдергивать потолок и смотреть на этот самый трансформатор. Естественно этого сделано не было, что я сделал. Естественно откручиваю, снимаю я софит, отдергиваю, откручиваю люстру, смотрю, там стоит площадка, стоит обычная площадка, но которую делают под люстры и с маленьким гнездом, где-то диаметром в среднем может 20 мм, то есть два сантиметра гнездо, там даже провод особо-то не пролезет. Я, если честно, удивляюсь вот с таких вот специалистов, шевелю провод, умудряюсь засовывать только палец, потому что больше туда ничего не пролезет, и я смотрю, что там установлена какая-то коробочка. То есть это может быть преобразователь напряжения, но обратив внимание на то, что все э, софиты данных по кругу, они все на 220 вольт, у меня, если честно, удивление, то есть что это может быть за коробочка такая, потому что люстра сама на 220, э, софиты на 220, какой-то может быть преобразователь, но Бывает такое, что там устанавливают преобразователи, понижающие с номиналом напряжения разным, с номиналом мощности разный. То есть есть там 30 Вт, 60 Вт. Все это сумм, суммарно должно по количеству лампочек у вас учитываться. Если вы подобрали это неправильно, преобразователи у вас будут очень часто гореть. И если вы столкнулись с этим, если вы установили у себя преобразователи, понижающие вы обязаны сделать доступ к замене данного преобразователя. Если вообще вы на потолке это установили, должен быть доступ к его своевременной замене, потому что даже если вы все подобрали правильно, все подобрали верно, вы все равно столкнетесь с той проблемой, что каждый средним среднем 2-3 года этот преобразователь у вас будет сгорать, какого бы производителя вы не поставили, потому что из-за малого размера данные трансформаторы очень сильно подвержены перегрузке. Постоянные перепады напряжения влияют на его работу. Поэтому этот преобразователь необходимо периодически менять. То есть, если у вас, вы увидите, что у вас софиты начинают гореть, периодически там один, второй, третий, а у вас софиты установлены, например, 12-ваттные, 12 на 12 вольт. То есть, они, если у вас по всей комнате установлена. или светодиодная лента у вас, например, постоянно мерцает и горит, это показано о том, что светодиодная лента уже подгорела, и у вас уже начинаются скачки напряжения. То есть, поэтому периодически имейте в виду, светодиодная лента, она в любом случае будет 12 вольт. И не не думайте о том, что вы этого избежите, любая любой этот преобразователь он сгорит. Со временем он сгорает, и ничего вы не сделаете. Поэтому, если вдруг вы у себя действительно решили установить софиты на 12 вольт, я советую с потолочниками например, поговорить, обсудить это обязательно. То есть, если вдруг вы столкнулись с такой проблемой, да, и вам вы собрались действительно сами установить, или вам посоветовали установить светодиодную ленту, там, или еще что-то. Да, конечно, это красиво, но вы должны учитывать то, что, в, так как это больше в ваших интересах, естественно, вы должны посмотреть, как это будет, как это будет, будет ли доступ вообще к данному преобразователю. Если доступа не будет, и вы, конечно, столкнетесь с проблемой, что каждый раз, вызывая потолочников, а кроме потолочников это делать никто не будет, вам выдергивать потолок и а обратно потом его пытаться запихать, натянуть, нагреть, чтобы он встал на место. Поэтому, если уже такое, случилась такая проблема, имейте это в виду. Вы должны э, обговорить это в любом случае с мастерами или там, с бригадиром, кто там будет делать, а потом уже по факту предъявлять, как я буду это все потом ремонтировать, если вдруг что-то случилось. В моем случае что случилось? как я уже сказал, всё, вся проводка, все лампочки, все софиты были на 220 вольт. 220 вольт. Что это за преобразователь и что это за коробочка такая установленная была? Естественно, доступа к ней не было, потому что ее даже не посмотреть. Они ее примотали, там, прикрутили как-то там потолку или что. То есть максимум, что он мог, это задеть ее пальцем. То есть, если это действительно был данный преобразователь, что вполне возможно туда запихали неизвестно что это было даже но я столкнулся с такой коробочкой и естественно человеку объясняю что говорю, сейчас у вас там установлен какой-то преобразователь и пока вы не снимете потолок и у меня не будет доступа и с чем мы столкнулись то есть хозяин просто говорит все собирайте все назад я все понял я естественно собираю человек со мной расплачивается и говорит ну там ну, и я говорю ему то что ну звоните, говорю. Тут дело все сейчас в потолочниках. Как только потолочники все э, потолок демонтируют, то тогда естественно вы можете вызвать меня. Клавиша была рабочей. Это в принципе было и так понятно, потому что я, ну там реально, когда вы два провода между собой соприкасаетесь, там, если есть контакт, искра значит сто вы увидите, что Провода работают, все в порядке, ток идет, Ток буквально заканчивался на этом преобразователе. Почему я говорю про преобразователь? Да потому что э, те провода, которые э, должны напрямую, например, доходить э, до люстры, они подключаются к преобразователю, и уже от преобразователя они выходят два провода, чтобы подключить вам их э, к люстре. И в данном случае, конечно, скорее всего, что-то там не рассчитали, какую-то там проводку, и случилось то, что, да, что случилось. Естественно, я спросил, какая компания вам установила, Они говорит, устанавливали мне давно, компания говорит «Мастер бил Ну, это может быть, говорит, может быть, я а срок давности уже преобразователь какой-то, ну, сдох. Но еще раз повторюсь, что, может запих... что могут запихать, что за преобразователь не могли установить туда, когда там лампочки стоят все на 220 вольт, и люстра сама по себе тоже на 220 вольт. То есть она не по отдельности, она по-другому работать не может. Ну, естественно, человек со мной рассчитался, я ушел. ну, и, в принципе, все. То есть вот так вот все закончилось. То есть я в холостую, можно сказать, приехал, я ничего не починил, но сделал человеку, можно сказать, диагностику ТО. Хотя заранее предупреждал, что под натяжным потолком доступа навряд ли будет. Поэтому, если вы столкнетесь с такой проблемой, имейте это в виду. Собрались себе установить потолок, собрались что-то себе установить 12-вольтовое, потому что есть 12-вольтовые люстры, то есть там лампочки устанавливаются только на 12 вольт, не больше. Если вы установите, решили действительно светодиодную ленту или галогенки по 12 вольт, тоже имейте это в виду. Как рассчитать, например, подобрать данный трансформатор, если вы действительно собрались его установить? Вы суммарно, мощность каждой лампочки, которая там указана, то есть то, что она 12 вольтовый, так понятно. Мощность каждой лампочки, там возьмем, к примеру, приблизительно там, 5 ватт, светодиодный посчитаем, 5 ватт, 7 ватт, вот эти все ватты вы просто-напросто складываете в общую кучу по количеству лампочек. 10 лампочек по 5 ватт, там 50. То есть по эти, на самом преобразователе должно быть указано, там, например, с запасом не 50 ватт, а 60 ватт. То есть и в этом плане вы можете подобрать себе преобразователь. Если по количеству у вас будет там, 20 лампочек, вы купите на 50 ватт, и подключите. Естественно, у вас это все пыхнет не, не, ну, не сразу, но со временем. там Буквально, может, недели две, три, может, месяц. Поэтому, в любом случае, имейте это в виду. Если даже вы собрались его подключать, что я крайне не рекомендую. Я, если честно, их не устанавливаю никому. Потому что экономии здесь практически нет. Сейчас есть светодиодные... Лампы, которые устанавливаются, они не требуют отдельного преобразователя. Преобразователи у них установлены в каждую лампочку, в каждый цоколь, поэтому имейте это в виду. Не рекомендую. Но если уже установили, обязательно обговаривайте с мастерами подключение с открытым доступом, чтобы можно было добраться до этого преобразователя. И заменить. Еще раз повторю, что срок годности у него не больше двух лет, максимум три, если вы в принципе светом редко пользуетесь. Надеюсь информация была полезной, подписывайтесь на канал, поделитесь этим видео с друзьями, надеюсь вы подпишитесь на мои э, другие каналы, это, это Telegram, Instagram, Вконтакте, Яндекс.Дзен, все ссылка будет в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.